сегодня я буду заходить в новую игру которая запустилась буквально вчера называется она тюряга данная экономическая игра от админа игры почта Мани, в которой я участвую зарабатываю деньги Ну и многие из вас тоже уже эту игру знают и в ней зарабатывают здесь как и в любой другой игре нам нужно нанимать там покупать персонажи которые нам будут приносить деньги соответственно если игра называется тюряга то и персонажи у нас будут заключенными в общем давайте начнем и рассмотрим игру подробно, что здесь делать и как здесь зарабатывать. Вот давайте зайдем во вкладочку видео, здесь написано, что сейчас проходит акция, по которой вы можете получить до 200 рублей на свой счет для покупок. Ну и собственно за эти деньги можно уже купить персонажей, которые вам будут зарабатывать. То есть нужно просто записать видео, разместить на своем канале и прислать ссылочку администратору и вам зачислят бонус Ну все подробности о требовании видео и каналу можете прочесть вот здесь ниже также при регистрации как только вы зайдете в этот проект вам сразу же дадут бонусом 50 рублей за которые вы тоже можете сразу же купить персонаж который уже начнет вам приносить деньги далее у нас есть здесь серфинг пока что здесь рекламы мало но здесь вы можете уже тоже зарабатывать без вложений какие-то копеечки или же разместить свою рекламу и зарабатывать на привлечении рефералов. Далее у нас идет бонус, здесь есть ежедневный бонус и составляет он от 1 до 5 рублей, я бы хотел получить этот бонус, здесь написано отключите блокировку рекламы если баннер не появляется, какой баннер я не знаю, ну вот два баннера, а вот я нажимаю на баннер, Открывается реклама и тогда появляется кнопочка ⁇ Получить бонус ⁇ Так вам зачислен бонус в размере 1 рубля, отлично, да, вот мы уже видим на счету, мне бонус зачислен, дальше лидерство что такое лидерство? Часть рефералов которые регистрируются в проекте, они никем не приглашены, то есть просто человек откуда-то с сети взял или перешел по ссылке, которая не ревка и тогда он просто попадает там, не знаю, под админа или под кого угодно но здесь вы можете заплатить 50 рублей и стать лидером то есть все рефералы, которые будут регистрироваться без реферальных ссылок они будут все попадать к вам так что если есть желание пожалуйста становитесь лидером так конкурсы что у нас здесь за конкурс инвесторов на данный момент конкурсы не проводятся никакие так давайте дальше посмотрим что у нас зона так вот наши персонажи собственно которые нам будут зарабатывать все персонажи имеют ограниченный срок годности ну то есть то, то, сколько они сидят, так как здесь у нас ребята, которые сидят в тюрьме, по легенде, и каждый сидит какое-то время, то есть за это время, он, когда мы его нанимаем, вот за, за эти дни он успевает и окупить себя, и принести нам прибыль. Как видите, чем персонаж дороже, тем он меньше сидит, и тем больше приносит нам прибыли. То есть, чем персонаж дороже, тем больше и быстрее мы, естественно, на нем мы можем заработать. Также в этой игре все деньги, которые вы собираете, вот здесь можно, когда у вас будут персонажи, вы собираете и обмениваете их. Все деньги идут сразу на счет на вывод. То есть здесь нет никакого процента на счет там, для покупок или что-то еще. Все деньги на счет на вывод. Срок. Срок это когда будут куплены персонажи. Они здесь появятся по идее. Также здесь естественно есть реферальная система. Реферальная система здесь одноуровневая. Составляет она 10% и все деньги идут сразу на баланс для вывода. Так что привлекайте рефералов и зарабатывайте. Баннеры для привлечения вон есть. Можете и баннеры размещать где-то на каких-то ресурсах. В принципе все понятно. При регистрации когда вы Здесь регистрируйтесь, как я говорил, вам сразу дают 50 рублей на счет в подарок. И также здесь есть еще один бонус, когда вы пополняете счет, при пополнении вам сразу дают плюс 20%. Так, ну что, давайте я буду пополнять счет, вот написано пополнить и... Буду покупать своих персонажей. Как видите, здесь масса разных возможностей пополнить счеты. Payer, Kiwi, Яндекс, Perfect, Advanced, Visa. В общем, выбор хороший. Ну, я, как обычно, захожу через Payer. Вот видите, на первое пополнение плюс 20% подарок. Введите сумму. Я буду заходить по листингу на 1000 рублей. Нажимаю «Пополнить баланс», «Оплатить». Так, как видим, у меня на счету уже 1251 рубль. Отлично, и теперь нужно купить персонажа. Посмотрим, на кого у нас здесь хватает денег. Так, здесь есть за 1600, у меня не хватает. Ну, здесь есть по 500. Значит, мы возьмем вот этих двух. Бам. Бам. Так, есть. И у меня осталось 251 рубль, так, что у нас здесь есть, есть за 150 и осталось 100, ну и вот этих двоих можно купить и все, остался 1 рубль на покупке. Так, заходим в срок и здесь видно всех заключенных, которых мы купили. И здесь смотрим, сколько им еще сидеть, ну и сколько они нам будут приносить денег. Все здесь написано, вот осталось сидеть 169 дней, то есть деньги начали уже поступать. Здесь склад, вот уже тут капают какие-то копейки, можно собрать все, но пока что собирать нечего. Друзья, вот такая вот веселая игра от админа они кому интересно ссылочка есть в описании переходите изучайте ну через пару дней я как обычно запишу видео как я буду выводить отсюда деньги ну а на этом пока все зарабатывайте легко пока!